Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько вы умны или сообразительны? Только потому, что вы, возможно, провалились в школе или не справлялись с заданиями, это не значит, что у вас нет мозгов. Вы можете быть гением другого рода. В 1983 году в Гарвардском университете ведущий психолог доктор Говард Гарднер создал новую теорию – множественный интеллект, который предполагает, что существует 9 типов интеллекта, которые не измеряются стандартными тестами IQ так что вы можете быть более умным, нетрадиционным способом. Вот несколько признаков того, что вы можете иметь интеллект уровня гения. Во-первых, вам нравятся новые идеи. Готовы ли вы принимать новые и нетрадиционные идеи? Очевидно, что это желание пробовать интересные новые вещи связано с высоким интеллектом. Предпочтение новых видов деятельности и разнообразия, чем рутине и привычным шаблоном, это один из способов жизни высокоинтеллектуальных людей. Им нравится ломать голову над новыми проблемами, философские споры и эксцентричные, необычные занятия. Для них разнообразие — это не приправа к жизни. Разнообразие — это жизнь. Второе — подвергайте все сомнению. Считаете ли вы себя сомневающимся во всем и любопытствуете все, что вас окружает? Ваш мозг всегда гудит вопросы без ответов? Это может быть признаком того, что вы очень умны. Блестящий ум никогда не перестает задавать вопросы. Вам нравится читать и исследовать чтобы найти ответы на свои вопросы. Вы более наблюдательны, чем большинство, и вам нравится проникать в глубины вопросов существования Вселенной. Номер три. Вы можете быть склонны к зависимостям или употребляете вещества, изменяющие настроение. Хотя можно подумать, что кто-то очень умный будет держаться подальше от запрещенных веществ. Это, по-видимому, не так. Похоже, что те, кто является гениями, охотно предаются наркотиками и алкоголем. Некоторые из величайших умов истории были известны своей зависимостью от этого. Жан-Мишель Маски, Стивен Кинг и Зигмунд Фрейд. Очевидно, что не все высокоинтеллектуальные люди пристрастились к этим порокам, но существует реальная корреляция. Исследование, проведенное в 2011 году Бетти и Уайтом, которая основана на британском когортном исследовании 1970 года, взяли тысяч человек и протестировали их показатели IQ, они проследили за ними в возрасте от 16 до 30 лет и обнаружили, что группа с более высокими показателями интеллекта употребляли кокаин, марихуану, экстази и комбинацию наркотиков. Такая же взаимосвязь, очевидно, существует и с алкоголем. Но это не признак того что вы должны потакать употреблять эти вещества, так как зависимость может серьезно разрушить вашу жизнь. Мы не потворствуем злоупотреблению наркотиками и алкоголем. Номер четыре. Вы склонны к беспокойству. Высокоинтеллектуальные люди обычно неспокойны из-за постоянных мыслей, которые проносятся в их мозгу. Беспокойство, возможно, дало ранним людям преимущество для выживания в древние времена. К сожалению, эта черта расширилась. И для некоторых они так и не смогли избавиться от этого. Высокоинтеллектуальные люди борются с мыслями и их отключением. Они не могут избавиться от случайных экзистенциальных вопросов и иногда обдумывают каждую мелочь. Номер пять. Вам нравится быть одному. Действительно ли вы цените свое одиночество? Может быть, вы проводите время за медитацией или занимаетесь своим хобби. Вам редко нужны люди, чтобы развлекать вас, но вы не антисоциальны или не желаете общаться с семьей или друзьями. Люди с более высоким уровнем интеллекта демонстрировали более низкий уровень удовлетворенности жизнью, когда они больше общались. Вы можете любить своих друзей, но вы предпочитаете решать проблемы в одиночку. Под номером 6 у вас уникальное чувство юмора. Вам нравится рассказывать шутки, которые другие считают странными и обидными? Мрачные шутки вызывают у вас неконтролируемый смех? Очевидно, что высокоинтеллектуальные люди обладают извращенным чувством юмора, которого нет у других. Извращенное чувство юмора является надежным признаком высокого интеллекта. Они предположили, что участники, которые отвечали на самые оскорбительные шутки, наберут наибольшее количество баллов в тестах на IQ. И, конечно же, участники с мрачным юмором показали более высокие результаты в вербальных тестах. Относились ли вы к этому видео? Если вы относитесь к большинству из вышеперечисленного, то, возможно, вы умнее. Чем вы себе это думаете? Помните, что каждый человек умен по-своему, как бы банально это ни звучало. Как бы мы ни были похожи друг на друга, мы также очень разные. Так что помните об этом в следующий раз, когда вы усомнитесь в своем интеллекте. Поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже. Мы будем рады услышать ваши истории. Оставьте лайк и поделитесь этим видео с другом, если вы думаете, что это поможет им. Как обычно, все ссылки указаны в описании. Супер спасибо за просмотр. До следующего раза.